Если вы подумали, что это системный блок, нет. Это, голубчики мои, аппарат инверторной воздушно-плазменной резки с компрессором. Это пушка. Плазморез, который я вот так вот просто взял с собой, и все, и не компрессора. Ничего больше не надо, он весит двадцаточку с лишним, там, 21 где-то. И, кстати, ему все равно, какой только проводящий металл резать. А он качает только тогда, когда надо. Я думаю, он будет накачивать, отключаться. Как она легко ощущается, это вот сзади требуха. Это не рез, это пушечка просто. Чуть-чуть подальше уберу, а то искры летят еще. Это не ускорено. Все в обычном действии. Это он сам постпродувку делает. Вот они, просторы для творчества.